Всем доброго времени суток, друзья! Я вновь вернулся на канал, тем более, что настало время для традиционного подведения итогов года. 2021. Каким он нам запомнится? Все мы ждали, что в этом году жизнь вернется в обычный ритм и пандемия наконец-то закончится. Но, увы, этого не произошло. Пандемия ковида не только не закончилась, но даже усилилась. Во всяком случае, в России появились новые штаммы ковид, появилась вакцина. В России введен режим QR-кодов, без которых не пропускают в общественные места. Я и сам полностью вакцинировался месяц назад, и, честно, жить стало немножко поспокойнее. Но прочие меры предосторожности я все же стараюсь соблюдать. За 2021 год происходило мало каких-то глобальных политических событий. Все в России, кто хоть как-то выступал против власти, либо сидят, либо они за границей и их хотят посадить. И с весны 2021 года, с момента ареста Навального, какого-то особого политического шума в стране не происходит. Видимо, по этой причине я стал менее политичен, хотя, возможно, я просто больше сконцентрировался именно на личном развитии. Но об этом чуточку позже. В целом, лично для меня, 2021 стал еще более богатым на события и насыщенным, чем прошлый 2020. -й. В марте 2021 -го года я вернулся в свой офис. Ощущение было, будто я оттуда и не уходил, и словно год на удаленке прошел почти незаметно. Старый оклад вернулся в полном объеме, но я внезапно осознал, что тех денег, которые я сейчас получаю, мне просто не хватает. Однако, я сильно продвинулся в плане коммерческой фотосъемки. Мои доходы от этого занятия выросли буквально на порядок. И все это благодаря усилению моего личного бренда как фотографа. А также благодаря тому, что я стал прокачивать бизнес мышление. Теперь я думаю не о том, какие статьи расходов ужать, а как больше заработать, откуда взять еще больше денег. Также в уходящем 2021 году я снова стал инвестировать, но из-за того, что мне сейчас нужны более ликвидные активы, я решил пока ограничиваться инвест-копилкой. На протяжении всего 2021 года я вырабатывал дисциплину, прокачивая свои ум, тело и творческие способности сериями 30-дневных челленджей. О некоторых из которых я уже рассказал на своем YouTube-канале. Я обязательно сниму ролик о всей серии челленджей в целом, но сейчас могу сказать, что в основном все у меня прошло успешно. Единственное, что я пока так и не смог восстановить, это свою духовность. Она у меня немножко подупала и в данный момент я ищу источники вдохновения. В основном пока перечитываю старые книги по духовным практикам. В начале уходящего года я стал активно вести канал на Яндекс.Цен. Да, он так и не выстрелил, зато мой инстаграм-фотограф стал приносить мне реальных клиентов. Введение же полноценного аккаунта на ТикТок так и осталось в планах для меня. Тот youtube канал который вы сейчас смотрите, я немножко оживил в начале этого года, но, к сожалению, к концу года на нем все опять поутихло, и сейчас я пытаюсь его как-то реанимировать. Поэтому обязательно поставьте палец вверх, чтобы как-то поднять активность на моих видосах. Буквально в этом месяце, благодаря моему творческому росту как фотографа, мне было сделано несколько очень выгодных предложений, по которым я уже и работаю. Так что в данный момент я всерьез задумываюсь о том, чтобы покинуть работу в офисе и начать заниматься своим делом. Больше внимания уделить фотографии, блогингу, а также возможно попробовать какой-то офлайн бизнес. В уходящем году я решил восстановить свои навыки английского, а также освоить совершенно новый для меня навык – музыку и написание треков. Для этого я даже купил себе вот такой замечательный музыкальный инструмент, на котором практикуюсь потихонечку. Тело мое сейчас не в самой лучшей форме, да и энергии чувствуется немного. Традиционные ощущения для конца года. Во всяком случае, лично для меня. В начале декабря у меня все очень плохо было со сном. Но я думаю, что все станет лучше, если я наконец выработаю себе нормальный режим. Что касается ведения соцсетей, то свою активность я проявляю в основном только в Инстаграм. Как всегда, сказывается нехватка времени, поэтому-то мне нужен четкий тайм-менеджмент. В уходящем году я вновь стал активно смотреть кино. Шан чи «Дюна», «Вечные», «Человек-паук», «Дом Гуччи» — это то, что я пересмотрел лишь за эту осень. Да и сериалы от Marvel, на которые я возлагал надежды, также оправдали себя. Из игрушек я сейчас мало во что играю. Да-да, сказывается нехватка времени. В основном все так же, как и в прошлом году. Мстители, GTA V, Mountain Blade, а также вечные Skyrim и Третий Ведьмак. В конце 2020 года я поставил себе цель вернуть себя в ресурсное состояние. И в целом можно сказать, что моя перезагрузка прошла успешно, а особенно на это повлияли мои 30-дневные челленджи. На 2022 год я планирую уйти с офиса и попробовать какие-то бизнес-идеи. Кстати, какой бизнес попробовать, можете подкидывать мне в комментариях. Конечно же, я буду стараться как можно больше раскручивать себя как фотографа. Уже сейчас я занимаюсь обучением фотографии в школе профессий и в дальнейшем планирую запускать свой курс. Дело осталось за малым – этот курс создать. Мне очень хочется переехать наконец, хочется новых мест, новых знакомств, нового творчества и, конечно же, новых впечатлений. Из фильмов и сериалов не сказать, что я особо чего-то жду. Возможно, в 2022 выйдет новый фильм Тарантино. Но поскольку для него традиционен перерыв в три года, а крайний его фильм однажды в Голливуде выходил как раз в 2019. Из игр я тем более ничего не жду. Я так и не попробовал шестой Far Cry и даже Вальгаллу. Мой комп с годами все больше и больше морально и физически устаревает. И на самом деле более важная цель сейчас сделать апгрейд своего железа. Так мне было бы комфортнее играть во все игровые новинки. Друзья, а как прошел ваш 2021 год? Пишите в комментариях. Желаю всем вам в 2022 году стать сильнее и достичь желаемого. Всем удачи, всем пока, оставайтесь на позитиве и до встречи в новых видосах в 2022 году.